Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, сегодня говорим на интересную тему, связанную с тем, что за американские горки происходит с долларом последние три месяца. То он падает, то снова растет, то снова снижается, то есть я хотел бы объяснить со своей точки зрения, что же такое происходит и здесь нужно понимать, что рассматривать доллар можно в принципе в контексте двух составляющих, то есть первая составляющая – это глобальная составляющая, то есть здесь мы смотрим на доллар именно с позиции глобальной мировой валюты, с позиции понимания действий мировых центральных банков, которые совершаются в последние три месяца, и здесь соответственно у доллара есть свое самостоятельное собственное движение по сравнению с другими валютными парами глобальными. И второе что нужно учитывать когда мы говорим о долларе это локальный рынок это непосредственно действия российских корпораций российского государства в отношении монетарной политики в отношении наличных денежных средств наличных долларов что происходит именно в этом ключе поэтому может быть видео будет необычным чуть подольше но давайте посмотрим разберем более подробно что же происходило в последние три месяца и давайте начнем непосредственно с россии в России предыдущие три месяца происходила ситуация, связанная с тем, что у нас был активный период дивидендных выплат. Я об этом, в принципе, говорил, говорил еще весной, каким образом двигается доллар обычно летом в России, что является первопричиной. Здесь, наверное, просто есть необходимость просто повториться, что же, что же мы наблюдали, что же непосредственно происходило. Так что же происходило? Дело в том, что согласно законодательству об акционерных обществах, российские компании, которые выплачивают дивиденды, они выплачивают по законодательству России, они выплачивают их непосредственно в рублях. Для акционеров, которые держат акции российских компаний в рублевой зоне, покупаются рубли, дивиденды получают в рублях. Естественно, это не распространяется на депозитарные расписки российских компаний. То есть, мы говорим именно про компании, которые обращаются на российском рынке ценных бумаг. 2018 год для российских компаний выдался очень и очень удачным, причем, когда я говорю для российских компаний, я говорю о компаниях, которые входят в расчет индекса, индекса акций, и здесь нужно понимать, что российская экономика является преимущественно сырьевая, и когда я говорю о российских компаниях, фактически я подразумеваю компании экспортеров. Причины тому было, соответственно, две. Первая причина заключалась в том, что, хотим мы того или нет, была достаточно благоприятная конъюнктура на денежном рынке. Соответственно, цены на сырьевые товары непосредственно увеличивались. И объем, абсолютный объем продаж, которые осуществляли российские нефтяные компании, газовые компании, металлургические компании, угольные компании, которые занимаются экспортом сырья, у них получается в абсолютном значении выручка в долларах была достаточно высокая. Потому что они много продавали, и они продавали за валюту. А цены на сырьевые товары, соответственно, были достаточно высокие. Поэтому абсолютная выручка в валюте в принципе, увеличивалась. Второе, из-за того, что курс доллара находился на достаточно высоких значениях, то есть на конец года вообще он составлял порядка почти что до 70 рублей доходил, 69-70. В этом случае получается, что дополнительной прибылью, за счет чего компании, российские экспортеры заработали много в рублях, причиной стало то, что Курс доллара, по-моему, да, то есть, курс находился на очень комфортных, комфортных, высоких значениях, и в связи с этим рублевая выручка, то есть, увеличилась сама долларовая выручка, за счет курсовой разницы еще увеличивалась и рублевая выручка, и поэтому был, ну, одним из самых удачных годов для российских экспортеров 2018 год, то есть, общий рост рублевой выручки. Общий рост рублевой чистой прибыли. Соответственно, многие компании решили выплатить дивиденды. И здесь было много историй, когда и компании с госучастием заявили о том, что они будут выплачивать большой размер дивидендов, ну, то есть размер чистой прибыли, направляемый на выплату дивидендов. И получилось конкретно в России, когда мы говорим о трехмесячном периоде, ну, мы говорим про лето, да, это июнь, и, вернее, июль, август и сентябрь июля-август в основном, происходили массовые выплаты дивидендов. И что в этом случае происходило? Компании заработали хорошую прибыль, им нужно выплатить дивиденды. Они приняли решение о выплате дивидендов щедрых, и в этом случае компании-экспортеры, у них выручка в долларах. И для того, чтобы выплатить дивиденды, они должны подготовиться, выплатить они должны в рублях. И получается, что российские компании-экспортеры начали продавать непосредственно доллары. То есть они продавали доллары, чтобы получить рубли, чтобы заплатить непосредственно акционерам. В этом случае мы увидели значительное предложение долларов. То есть доллары компании продавали, а спрос был не очень высок. Почему спрос был не очень высок? Потому что был, ничего бы страшного в этом не было, если бы был достаточно высокий спрос на доллары. А у нас и само по себе лето уже в глобальном плане, оно выдалось таким, что было решение Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки о понижении процентной ставки на 0,25% процентных пунктов. Причин макроэкономических для такого снижения не было, Я то есть все понимали, что это давление со стороны президента Трампа. И в этом случае произошло, что ставка Федерального резерва была снижена, доходность инвестиции в долларах снизилась, то есть летом, соответственно, три месяца назад, когда доллар достиг минимальных значений, именно в России, наложилось два фактора. С одной стороны, произошло снижение процентной ставки и предоставление дополнительной долларовой ликвидности в глобальном масштабе. И еще сюда фактором, наложившимся на снижение доллара, было то, что экспортеры продавали валютную выручку. Соответственно, доллар в этом плане снизился. Но, когда произошла Отсечка, когда произошли дивидендные выплаты рублевые, акционеры получили чистую прибыль. Соответственно, получив чистую прибыль, они часть денежных средств, наверное, реинвестировали. Здесь сложно как бы оценить, что они на самом деле делали. Но часть чистой прибыли, так как многие готовятся к кризису, было направлено обратно на покупку долларов. То есть акционеры, получив дивиденды в рублях, они получили рубли и после этого начали за рубли покупать доллары, чтобы консолидировать долларовый кэш. А помимо всего прочего, тут были некие заседания и пояснения Паула да, главы ФРС о том, что они делали. А было очень много толкований того, что нет необходимости сейчас в экономике Соединенных Штатов Америки понижать процентную ставку, потому что это достаточно опасно. И поэтому получается, что наложились вот эти вот два фактора. Да, и вот в эти три месяца конкретно в России произошла ситуация, что доллар сначала скорректировался на фоне дивидендных выплат, после этого он непосредственно начал повышаться. Ну а если говорить, соответственно, о последних событиях, да это середина сентября 2019 года. У нас еще произошла атака на нефтеперерабатывающие заводы государственной компании Саудовской Аравии. Они заявили о сокращении объемов добычи нефти в связи с этим. И это привело к некому такому локальному росту цен на нефть. И доллар-тап у нас опять незначительно ослаб, а рубль укрепился. Да? То есть опять ушел в диапазон 64 рублей за доллар. вопрос. Что будет дальше? Что будет продолжаться дальше? И. В данном видео, на самом деле, вопросов возникает достаточно много. У нас сейчас начинается новый фактически финансовый год да, с 1 октября 2019 года, а, многие компании финансовые закрывают финансовый год в Америке, получают прибыль. И действительно нужно готовиться уже к следующему, к 2020 году. И данным видео мне бы хотелось призвать вас а, принять участие в вебинаре. Я решил организовать вебинар бесплатный, а, на котором я расскажу о возможностях 2020 года, какие предоставляются возможности, что имеет смысл ждать в ближайшие 6-12 месяцев, что я ожидаю будет происходить с долларом, с ценами на нефть, с глобальной экономикой. То есть поговорим об этом в более комфортном режиме на протяжении двух часов, это бесплатно для моих подписчиков, кто следит за моей деятельностью, чтобы что называется, новый деловой сезон, начать во всеоружие с информации. Опять-таки, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендации, это я буду делиться своим собственным мнением, который, возможно, пригодится непосредственно и вам. Поэтому, если вам действительно интересно принять участие в вебинаре, ссылка под данным видео находится, проходите, регистрируйтесь, и увидимся на вебинаре о том, как же сделать 2020. 2020 год годом, что называется, финансового прорыва. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего.